Если 50 лет назад у нас было 90% запасов нефти, такой жидкой, фонтанирующей, да? мы ее добывали, добывали, добывали. Сегодня у нас... В Татарстане от, от нефти, например, 60% запасов, которые значит, имеются, это запасы тяжелые, вязкие. То есть, если вы пробуете в них скважину, эта нефть сама не пойдет просто так. Она будет тихонечко идти, но те дебиты, которые вот, обеспечиваются естественным путем, это, они не окупают вот, вот затраты, которые значит, будут внесены в разработку. В Поэтому нужно что-то делать, чтобы эта нефть потекла быстрее. То есть нужно какие-то технологии применять. Да? Вот. Сегодня их 60%, завтра их будет 80%, а там через десяток лет их будет 95%. И да? Все кончилось. Да. И мы, если не будем создавать эти технологии, то там через 10-20 лет мы скажем, нефть кончилась, ребята, все. Хотя нефти там огромное количество, но мы не умеем просто добывать ее. Не умеем, нет, у нас технологий, чтобы добывать. Поэтому мы, то, что сегодня Татнефть делает занимается добычей сверхфрактской нефти, это абсолютно правильно. Правильная стратегия, это правильное движение. И, конечно, компания не стала бы добывать эту нефть, если бы это было ей в убыток. Это тоже очевидно совершенно, так вот, да? Но уже да. То есть от налоговых льготы? Нет, понятно, понятно что это, эту нефть добывать намного сложнее, чем ту, которая пробурила, Она фонтанирует, скажем, mm -hmm. она просто льется из скважины, вот, ну, проблем нет, да? Конечно, ее сложнее. Там нужно, нужно готовить пар, нужно эту воду, которую добываешь, э, экологически очищать, нужно ее снова превращать ее в пар. Этот цикл делать, дел, дел, да? Будет нужно горизонтальные скважины, обустраивать, там масса других забот, mm -hmm. по сравнению с теми, что были вот для этой легкой нефти. Конечно, компания вынуждена просить какие-то льготы. Но ну, при той структуре вот, стоимости нефти и при, при той системе налогов компания стала бы невыгодным. И государству в итоге тоже невыгодно. Тогда бы компании добывали только легкую нефть, а это тяжело бы оставляли. И это было бы... Ну, зачем это? Тогда у нас не было бы просто будущего. Поэтому государство, государство тоже заинтересовано в том, чтобы давать им налоговые, налоговые льготы, чтобы они добывали. Не просто не нефть добывали во первых это сегодня уже добыто более миллиона тонн нефти этой татарстан да, да это цифра уже такая знаете значимая очень. и с другой стороны мы готовим специалистов то есть люди набирают опыт в добыче этой нефти да мы дорабатываем технологии все вместе мы все это делаем то есть мы работаем на будущее кроме того да естественно это абсолютно оправдано а запасы они большие вот это значит, запасы вы? этой нефти очень большие конечно ну, в свое время еще... Их оценивают. А цифры там, знаете, на порядок могут отличаться. Там, говорят, вот там есть 2 миллиарда тонн, есть говорят, 20, 7 миллиардов тонн. Миллиардов 20 миллиардов. миллиардов да, да, миллиардов, да. То есть, <свят> на самом деле, цифры можно назвать. Ну, э, цифры, может быть, и, и те правильные, и те может быть правильные. Просто <свят> они как бы, их надо назвать. А что, а, что это, а что это за запас? Вот есть такое понятие ⁇ геологический запас. Наверное, геологический запас может быть 20 миллиардов. Тонн, да? Но это запасы, которые мы никогда не сможем достать, наверное. Да? Есть запасы, которые мы при современной технологии можем достать вот извлекаемый запас там ну говорят там полтора 2 миллиарда тонн например. это большая цифра ну, я не могу точно сказать там цифру, наверное это может могут только специалисты э, так не сказать об этом то точно цифрах да если мы технологии скажем повысим при том что технологии будут скажем не очень дорогие экономика так сказать и экология и экономичность и энергоэффективность мы скажем О, у нас запасов стало больше не полтора 2 миллиарда а стало 5 если мы еще технологии улучшим то скажем 7 миллиардов то есть вот Почему нужно развивать технологии? Потому что объем добываемых запасов он будет из-за этого расти и расти. Вот. То есть, любое изменение да. технологий ведет к увеличению запасов? Ну, запасы, геологические запасы они огромные. Да? Вот надо геологические запасы превращать, их в, превращать их в извлекаемые. Да? Мы тоже работаем вот с сотнефтом. У нас большой проект. Есть вот кстати, 218 проект. Суть, и суть его очень простая. Когда добывается верфиатская нефть вот, э, из пеонских битов, по сути дела, да? будет две скважины горизонтальные. Одна и другая под ней будет Вот та скважина, которая верхняя, в нее закачивается пар, значит, этот пар разогревает породу, битом этот стекает вниз, нижнюю ночь, из нижней качает битом, да. Вот. Мы сейчас создаем тех, такую технологию совместно с нефти управление управления этим процессом, потому что вы можете просто закачивать пар. Много пара закачивает, закачивать, нефть кончится, перестали закачивать. Да? А можно закачивать его правильно, во-первых, по времени правильно. Порционно. Да, порционно. Куда закачивать его, куда не нужно закачивать. Может быть, где-то уже прорвался пару уже, да? там не нужно, бесполезно его закачивать. Катализатор, -то Может... да. наверное, дает. Нет, ну это следующая стадия. То есть надо этим процессом управлять. Вот сейчас мы создаем технологии, которые позволяют управлять этим процессом. Аналогов вот такой системы в мире нет пока. Канаде... Где, mm -hmm. где... что то слышно было, какие-то умные скважины их называют. Нет, умные скважины это, это, это как бы скважины, которые вот для обычной нефти используются. Да, вот, mm -hmm. Вы добываете там вся информация, там добывается, вот, э, вам подается значит, центр обработки информации, вы обрабатываете, и потом значит, автоматически она там включает, отключает, там подает, не подает. Там, то есть это умные скважины, умные месторождения есть. Mm -hmm. Это все как бы э, некая такая э, роботизация разработки месторождения нефти, нефти, потому что все равно компьютер он лучше, чем человек работает. Да? То есть, это простые процессы технологические, они просчитаны все, их можно посчитать, можно добавить чего-то, можно убавить чего-то, можно включить, отключить. Это все можно делать, разрабатывать. Такие алгоритмы существуют. Вот такие системы. Это другая, другое такое направление. А здесь вот э, до сих пор не было такого, чтобы скажем, управлять паром. То есть просто качали пар, и пока нефть не кончится, качали и качали, и качали. Может быть, вы качаете, а вот эту пара только 20% работает на самом деле. Все остальные 80% вы просто качаете впустую. Чтобы вот этого не было, нужно знать, а куда качать, нужно ли качать, сколько качать. Понимаете? То есть нужно управлять процессом. Поэтому мы сейчас с вами создаем такую систему мониторинга. То есть мы вот со своей стороны геофизические системы создаем. То есть мы наблюдаем, а как эта паровая камера развивается под землей. Да? А от со своей стороны создает систему управления паром. То есть заслонки всякие. Там, то есть система автоматизации, контроль вот за подачей пара, температурой, давлением. Вот, там, давлением там. вот это все, все вместе это позволит уменьшить расходы. То есть повысить эффективность, то есть понизить себестоимость этой сверхрастской нефти для компании. Вот. Работа эта идет, я думаю, что это будет все развиваться, и в будущем мы добьемся того, что мы ну, повысим, я не сказать, во сколько раз то, что мы повысим эффективность несколько раз, это без сомнения.